Привет! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы профессионально соберем информацию об услугах вашего медицинского центра в понятную и яркую видеоупаковку.